Ух ты, и снова я. Александр Кривола печенья, ребят. Красивый розовый пион. Подойдем ближе, ближе. Сюда. Красавец, да? Красивый розовый пион. Идем далее. И такой красавец. И такой красавец.